Всем привет, друзья! Вы смотрите вторую часть битвы с Сайтамы, героя А-класса по прозвищу Лысый Плащ, против светового флеша из С-класса. Друзья, подпишитесь на канал, если хотите увидеть больше моих видео. Для этого спуститесь и нажмите на эту красную кнопку, чтобы она стала серой, а также поставьте лайк. Давайте наберем 500 лайков и следующая часть выйдет завтра. Всем огромное спасибо за поддержку и приятного просмотра. Эй, разве ты не знаешь, что мне не нравятся люди, которые зовут меня по геройскому имени? Да, прости, я нечаянно. Как ты посмел? Генос, оставь его. Пошли, а то опоздаем на распродажу. О, еще бы чуть-чуть. Генос, ты чего? Испепеление. Сразу перейду к делу. Стань учеником под моим началом. Учеником светового флеша, Ты знаешь, что твои атлетические способности полны потенциала. Сейчас ты не используешь даже половина этого потенциала в бою. Но после должного обучения и тренировки и использования своего тела, ты по-настоящему засияешь. Я научу тебя настоящему значению битвы. Следуй за мной, лысый плащ. Идем. Довольно шутечек. Больше всего я ненавижу глупые розыгрыши. А теперь слушай. Больше всего сейчас необходимы сильные герои, которые могут убивать монстров быстро и надежно. Прямо как я. Остальные герои С-класса бесполезны. Они либо упертые, либо скрывают свою личность. Чудаки... Дети и старики, но ты еще растешь, что умениями, что духом. Если будешь правильно тренироваться, можешь даже стать почти таким же сильным, как я. Если понимаешь это, пойдем, и мы и начнем тренировку, лысый плащ. А, не, я не лажу с людьми, которые меня по геройскому имени зовут. В таком случае... Сайтама, сразись со мной. Я покажу тебе, как ты неопытен. Если попадешь по мне хоть раз, ты победил. Тренировочная площадка номер три. Время ограничено 30 минутами. Я не буду использовать оружие. Если попадешь по мне хоть одной атакой, ты победил. Если проиграешь, будешь следовать моим учениям. Ага. Uh -huh. Начнем. О! Еще бы чуть-чуть. Он казался таким нормальным и расслабленным, что я чуть не забыл. Но это тот человек, что лоб в лоб дрался с Гароу. Гароу был ослаблен тем, что сражался с остальными героями С-класса. Но все же.. Хоть его техника очень неаккуратна, его сила и скорость уже высшего класса, и это лишь усиливает его разочарование. Ага. Хм. Так ты всего лишь притворялся простаком. На деле ты довольно способный. Надо отдать тебе должное. Эта атака врасплох была смелой и проницательной. Но это был твой первый и последний шанс. Тот же трюк не сработает на мне во второй раз. Теперь мой черед. Хм. О -о -о. Хм. Скользящее вращение. Текущая поступ тени. Шквал падающих листьев. Кулак синей бури! Удар лезвия ветра! Удар выпада дракона! Туманный плащ! Длань падающей луны! Ты сам-то хоть полчаса так бегать сможешь? Спотел весь уже, да и на ногах едва стоишь! Это холодный пот и дрожь, которую испытывает превосхищение мастер боевых искусств! Абсолютная техника. Цветовой кулак! Зачем я это сделал? Я хотел удалить его, вложив всю свою силу, когда делал свой ход. Ты в порядке? Сайтама, прости, я немного переборщил. Да не, я в порядке. Я в порядке, значит. Ну, он и световой разрез мой смог пережить до этого. Давай-ка перейдем к оружию. С этого момента мой урок попытается симулировать реальную битву. Запомни это. Оружию? Надо было с собой мухобойку прихватить, что ли? Я купил изоленту, но не могу найти учителя. Куда он подевался? А? А? Две формы жизни движутся на высокой скорости неподалеку от меня. Не просто на высокой, на невероятной скорости. М Мастер участвует в схватке? Тренировочная площадка. А? Это... <сосква> <сосква> свита вой разрез <связь> такое чувство будто <связь> Загнали в угол. Времени на запретные техники не хватит. Учите! А -а -а. Не очень жаль, что я прерываю вашу тренировку с новым кандидатом в ученики. Но была тревога о монстре.